Господь это будет первый вопрос который зададут каждому человеку в его могиле уполномоченные ангелы и Маальногобука ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه وهو معبودي ليس لي معبود سواه الله تعالى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 قال الله تعالى هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين سورة غافر Кто твой Господь? Мой Господь Аллах, Который взрастил меня И воспитал меня, обучил меня И взрастил все милые Твоими милостями, и он мой объект поклонения. Нет у меня другого объекта поклонения, кроме него одного. Сказал Всевышний Аллах Сули с именем Аллаха Милостиво Милующего. Хвала Аллаху, Господу всех миров, Милостивому, милующему, Властелину дня воздаяния, Тебе одному поклоняемся, И тебя одного просим о помощи. И сказал Всевышний Аллах, он живой, нет божества достойного поклонения, кроме Него одного. Вызывайте же к Нему искренне в религии, очищая перед Ним свою веру. Хвала Аллаху, Господу всех миров. Твой пророк? Об этом будет спрошен каждый человек в его могиле. Меннабиик. Наби Мухаммад саля Аллаху алейхи васалям. قال الله تعالى محمد رسول الله والذي نمعه أشداء على الكفاة الرحماء بينهم سورة الفتح мой пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва Сказал Всевышний Аллах в суре Аль-Фатах. Мухаммад – посланник Аллаха. А те, кто с ним, суровы к неверующим, милостивы между собой. Вопрос, который наверняка задавал себе каждый человек с самого детства. Для чего мы в этом мире? Для чего нас создал Всевышний Господь? Для чего нас создал Всевышний Аллах? لماذا خلقنا الله عز وجل لعبادته وحده قال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون سورة الزاديات لاتشبونا الصوات دروا Всевышний Аллах Для поклонения Ему одному Сказал Всевышний Аллах Сурь Азарьят И я создал джиннов и людей Только для того, чтобы Они поклонялись Мне одному Где находится Всевышний Аллах? Есть люди, которые на этот простой вопрос ответят неправильно. Айналлахудаля. Айналлахудаля. الله تعالى في السماء فوق جميع المخلوقات قال الله تعالى يخافون ربهم من فوقهم سورة النهل وقال تعالى أأمنتم فبكم الأرض فإذا هي تمور سورة الملك قال الإمام مالك رحمه الله تعالى الله عز وجل في السماء وعلمه في كل متان Где Аллах? Аллах выше небес, выше всех своих творений, сказал Всевышний Аллах в Суре Они боятся своего Господа, который надо ними. Казал Всевышний Аллах Сури мульк Неужели вы, вы уверены, что тот, кто на небе, не заставит землю поглотить вас, ведь тогда она закалебит. Сказал имам Малик, да помилует его Аллах, Аллах в небесах, а его знание видите, объемли каждую вещь.